Такого выражения, которое неоднократно встречается на страницах Евангелия. Спаситель часто говорит, многие же будут первые, последние, и последние первыми. О чем же и в каких случаях говорит Спаситель? Вот Господь Иисус Христос побеседовал с юношей, который спрашивал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И, услышав о том, что он должен раздать свое имущество бедным, отошел со скорбью. Не хватает ему душевных сил следовать за Христом. Эту сцену наблюдает апостол Петр. И вот после того, как отошел этот богатый юноша, Петр подходит к Спасителю и спрашивает его. Вот мы оставили все. И последовали за тобою, что же будет нам. То есть, в этой... то есть Петр искренне спрашивает Иисуса Христа, да, то есть как бы требует награду, но Он еще не осознает, что Он подходит к Господу и прямым текстом, как маленький ребенок, просит награду за свое доброе дело. И вот Иисус ему отвечает: Истинно говорю вам!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 Многие же будут первые последние, и последние первыми. То есть Иисус Христос отвечает, что тот, кто оставил земные привязанности ради Господа, нас получит жизнь вечную. Хотя и у мирских людей вызовет непонимание, потому что в миру важно быть богатым, иметь много друзей, и это считается самым главным. Но для Царствия Небесного самым главным является Бог. И для тех, кто еще к этому не пришел, становится, в общем-то, это непонятным. И они считают тех, кто действительно выбрал лучшую участь, последними. Вот В Царстве Небесном все будет наоборот. Но этим Господь не ограничивается. Он рассказывает следующую притчу, чтобы предупредить апостолов а в их лице и нас о том, что с Господом, не надо считаться, не надо за свои какие-то добрые дела требовать награды. И вот он рассказывает такую притчу. Царство небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано по утру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, то есть динарии это римская монета, которая обычно расплачивались с работниками. Послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, то есть чуть попозже, да, примерно 9 часов утра, он увидел других, стоящих на тожеще праздно. Торжеще значит базар. Там не только шла бойкая торговля, но часто приходили и работники, которые хотели наняться на какую-то подъемную работу. И им сказал. Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. То есть здесь он уже не говорит, что именно заплатит там им динарий. И работники пошли, чтобы получить какую-то плату. Опять выйдет около шестого и девятого часа. Это уже середина дня. Сделал тоже. Наконец...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 Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. Что говорит Господь в своей притче? Ну, во-первых, в этой притче нам показан временной от день. Хозяин дома, Господь устраивает свое домостроительство. То есть в течение здесь одного дня показана вся история человечества от Адама до скончания веков, как Господь в разные периоды, этапы человеческой истории призывает людей на служение к себе. Кого-то Он призывает на заре человеческой истории после, сразу после их знания Адама из рая. Кого-то после дарования синайского законодательства, кто-то приходит служить Богу во времена пророков, кто-то в земную жизнь спасителя, а кто-то из людей призван служить Господу уже после того, как на земле образовалась Церковь Христова. И вот все эти призванные служить Господу выведены в Евангелии под видом работников. Соответственно, тех, кто пришел рано, кто пришел в третий час, шестой, и тех, кто пришел в одиннадцатый час, когда образовалась церковь. И те, кто усердно послужил Господу, когда Он был призван, неважно, в какой период истории, получил одинаковую награду – Царствие Небесное. Но у фарисеев, иудеев и книжников иудейских – Часто возникал вопрос, а почему для всех одинаковая награда? Потому что иудеи-книжники считали израильский народ самым избранным народом. И считают, что они послужили больше, поэтому и заслуживают награду больше. Этой притче Господь хочет показать иудеям, фарисеям, апостолам, ученикам своим и всем нам о том, что... Здесь не годится простая арифметика. Нужно служить так, так и в тот период, когда Господь призвал. Господь сделал для человека то есть, гораздо больше, чем мы можем дать Господу. То есть Он искупил у нас своими крестными страданиями, даровав нам Небесное царство. Какое наше доброе дело может с этим сравниться? Да, и то, что мы делаем для Господа, мы опять же делаем с Его помощью. Поэтому здесь Господь предупреждает о том, что не нужно завидовать ближнему. Нужно служить по силам, как ты служишь Господу, и не смотреть, кому какая награда досталась. Это один аспект. Есть и другой аспект этой притчи. Господь призывает каждого человека непрестанно, в себе. Но кто-то приходит к Богу в церковь в детстве, кто-то в молодом возрасте, кто-то в середине лет, а кто-то и на склоне. А некоторые успевают покаяться прямо вот перед смертью и получают прощение. Теперь хочется обратиться к реалиям нашей жизни и показать, как вот это реализуется, вот, допустим, в некоторых наших храмах. Например, можно наблюдать, что некоторые работники в храме, которые в церкви довольно давно, считают, что они могут и имеют право пойти на исповедь вперед. Тех, кто, допустим, только пришел в церковь или ходит в церковь нечасто. Более того, могут подойти к причастию впереди мужчин. Ну, детей, слава богу, пропускают вперед. И, то есть нарушая этикет. Даже в храме есть определенный этикет. То есть как на исповедь, так и на причастие вперед идут мужчины, потому что Господь создал в первую очередь Адама. Именно мужчина является главой семьи, именно на нем лежит ответственность за семью, именно он является добытчиком, обеспечивает семью. Когда нужно защищать родину, именно мужчины в первую очередь встают на защиту своей страны и поэтому в храме по этикету они должны быть первыми. Это один момент. Потом это вот эти бабушки, женщины, которые служат в храме, часто позволяют необоснованно поучать, особенно молодежь, которая приходит в храм первый раз и, конечно, еще может быть не знает все правила поведения. Конечно, само поучение оно неплохо, но Дать какой-то совет можно нужно очень деликатно и тактично, и когда, когда попросят. Потому что даже самое правильное замечание, сказанное в резком тоне, с сознанием своего превосходства, может оттолкнуть пришедших людей, особенно молодежь, от храма навсегда. И этим самым нанести огромный урон душе этих людей. А вот эти работники храма ну зарабатывать себе грех. Господь в этой притче призывает не гордиться тем, сколько ты служишь в храме, сколько ты служишь Богу. Ведь важно не сколько, а как. Ведь часто так бывает, можно всю жизнь быть при храме, и можно послужить Богу не так достойно, как, например, только что пришедший человек в храм. Он может послужить Богу гораздо более качественно и получить награду более высокую. То есть Господь смотрит не на количество совершенных добрых дел, а на сердце человека. На то, вот с каким смирением, с неосуждением мы служим Богу и выполняем уверенное нам дело. И вот на это мы должны, братья и сестры, обращать внимание. И стараться больше, конечно, смотреть за собой, о том, насколько мы достойны, исполняем то, что нам дал Господь. И есть вот удивительные слова Иоанна Златоуста, которые, говорит на, которые мы слышим во время Пасхи. Вот в пасхальном слове Иоанна Златооста, святителя, Иоанна Златоуста, святителя да, звучит «Великая истина, возвещенная в притче Господом Иисусом Христом». «Кто работал с первого часа, пусть получит Всю должную плату. Кто пришел и после третьего часа, благодари и веселись. Кто успел прийти только после шестого часа, Пусть не беспокоится, ибо ничего не лишится. Если бы ты замедлил и до девятого часа, То приступи без всякого опасения. Когда бы даже иной успел прийти только в одиннадцатый час, То и такой да не страшится своему замедлению. Ибо домовладыка наш, любочестив и щедр, приемлет и последнего, как первого, успокаивает пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и трудившегося с первого часа. Он и о первом печется, и о последнем милосердствует, и тому дает, и всему дарует, о делах радуется, но и намерение с любовью приемлет, действию воздает всю должную честь, ну и доброе расположение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа своего. Вот какие замечательные слова. И потом, дорогие братья и сестры, святые угодники, которые уже прославлены великих святых, всегда нам помогают, и многие на себе ощутили помощь. И блаженные матронушки, и Ксении Петербургской. И всегда радуются, когда нам хорошо. Хотя духовно они, конечно, в этой жизни нас превзошли. То есть, и они же ведь не ставят Богу на вид, чтобы мы лучше. Поэтому вот давайте помнить о том, что Господь милосерд и призывает нас во всякое время и на всякий час. И будем следить за своим сердцем. И, так, и стараться, чтобы вдруг, будучи первыми, не оказаться в этом плане последними. И дай Бог всем нам получить в конечном итоге награду на небесах. Храни вас всех, Господь!